22 апреля Казанский Федеральный Университет посетила делегация Хуанского Педагогического Университета с целью участия в круглом столе с участием руководства КФУ. Представители Хуанского Университета представили свои доклады с исследованиями, проводимыми на базе вуза. Проректор ХПУ Куан Лимань описал в целом текущее состояние университета и отметил важность сотрудничества с КФУ для них. После делегация Хуанского Педагогического Университета посетила Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт физики, Химический институт и им имени Бутлерова и лаборатории, которые работают на их базе. Что мы приготовим по ряду институтов, естественно, научного цикла, по институту физики, математики, медицине, все э, направления научных исследований, их перечистим, значит, укажем ответственных наших ученых за эти направления, а также дадим ссылки, либо приложим полнотекстовые Варианты статей на английском языке в развитии этих исследований. Стоит отметить, что Куфу уже давно сотрудничает с Хуанским педагогическим университетом, рамках студенческого и преподавательского обмена и Института Конфуций. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.